Всем привет везу новую печку землянку честно говоря уже подустал печка весит 19 килограмм сегодня установим новую печку приготовим чего-нибудь вкусненького сейчас еще отпилю бревешечку потом расскажу что хочу сделать еще где-то пол километра, наверное, полез и придем уже. Также еще есть работы там по землянке. Ну, все, увидите. Сейчас отпиливаю брешку и Пошли дальше. Не покупайте такую пилу никогда. Полное говно. Сейчас покажу даже название. Рублей за 400 я покупал в прошлом лет зимой. самураи Херня полнее. Такую бревешку пилил полчаса. Устал больше. Если следы, он сидят, едят козликов, были, но что-то им тоже не понравился мой хлебушек, походу. Сегодня фотоловушку снова возьм, взял, поставлю, там тропа видел. Ну не знаю, снова может хлеб на эту тропу положу, еще. там сухари у меня сейчас есть. Если хлеб мой не понравится, может сухарики погрызут. Вот у вас возле этой тропы поставил лов ловушечку. Ну все. Пришли, можно сказать. Сегодня, наверное, буду убирать это все. Коптильную эту, прикрою, ну, присыплю. Чтобы ничего не видно было. Привлекает она внимание, это коптильня. Воздух тоже уберу. Вот, следующая землянки будет уже и коптильня, и все. Там, где никто не увидит. Здесь она внимание привлекает. Коптильная торчит, ее увидит И землянку тоже. Вот, пойдемте, в землянку. Козлики прямо по землянке у меня тут носятся. Вон следы. Мешку что-то намело, тяжело стало, да. убрать, можешь маленько. Маленько уберешь, тоже уже заметно будет Фух, в этом месте. Ну, здравствуй, землянка. Мышки тут маленько хозяйничают Пока меня нет Надо унести мусор Вот такой вот у меня Светильничек, если кому-то интересно С четырех сторон И снизу светит Вот еще Отгибаются Можно направлять куда хочешь недавно купил аспирата покупал в фикс прайсе там за 250 рублей такая длинненькая херня полная тоже Не, на неделю Наверное, на две хватило потом светодиоды это кончились еле-еле стало светить и фонарик тоже там такой фуфло короче в фикс прайсе так Иногда что-нибудь где -нибудь подсветить так. Еще аккумулятор тоже неделю, неделю или две нас откупил Мотоциклетный. От мотоцикла 12 вольтовый. Те аккумуляторы от болгарки. Что-то жалко. Потом они дорогущие покупать. Покупать ты. Аккумулятор 1000 полторы тысячи ставил. А, аккумуляторы от болгарки, если потом покупать, они по три тысячи дороже будет. Он маленько тяжелее, но зато его хватает надолго на вообще. Вот. Сейчас будем демонтировать эту печку сперва печку поставим чая погреть пить чайку печку обновим надеюсь все будет работать наконец-таки замаялся с этой печкой все-таки решил купить тут она как-то и это из барахла сделано, блин, маленько неправильно. Первый блинковым тоже, как говорится. Ну Ничего, ту печку я купил 4000 всего, она стоит. Видимо продавец недавно начал ну, продавать, и пока еще цены у него недорогие. Если кому-то интересно, пишите, найду, там ссылку вам скину. Печка разборная. То есть, ну, удобно ее перетаскивать, только вот только же минус что она тяжеленная, 19 кг, без санок уже трудновато будет дотащить. Ну по качеству нормально, толщина металла 2 мм, в принципе хватит такой надолго. Посмотрим, ну, пока минусов, ну минусов так-то вроде и не было ничего. По сборке только, не психовать. Бывает, что складывается. По очередности надо соблюдать, чтобы она собралась. Ну и все так-то нормально. Ладно, демонтируем эту печку и ставим новую. Кипички нам сейчас годятся куда-нибудь. Печка собрана, нижний слой, наверное, на кирпич убавлю, можете на два, а может вообще все придется убирать, чтобы в дымоход попасть, и там тоже уберу кирпичи. Вот так вот. Только получилось сделать. Здесь кусок вставлять пришлось большой трубы. Отрезал. Тяга должна быть. <coughs> Железную бы трубу туда тоже пустить. Не хотел я вот здесь, чтобы асбестовая труба была. Как вы уже знаете, что они бывают и взрываются. От нагревания. А здесь будет нагревание хорошее. В глаз прилетит так. Может потом докуплю трубу железную. Поставлю туда. Вот так вот получилось. Сейчас и место больше стало. И печка как говорить, будет лучше. Короче, красота. Будем пробовать затапливать. Два-три поляшка затоплю на всякий случай, вдруг придется тушить. Короче, что-то. Из дверей больше дыма, чем из трубы. Не знаю, надеюсь, сейчас раскачегарится. Походу, все-таки надо трубу. Я не знаю, сейчас зимой-то, блин, там все замерзло. из -за этого я не хочу переделывать. Трубу, что ли, все-таки из-за трубы переделать придется ее. ⁇ -мо ⁇ Тяга есть, но то, что здесь все неплотно, не знаю. Сейчас посмотрим маленькая раскачегарится все тюрьжопу как говорится надеялся уже что мои мучения кончились этими печками но нет надо делать трубу копать здесь все разбирать это покупать трубу подходящую по диаметру да. но это уже в следующих сериях будет Ладно, что. Пойдемте сейчас ловушечку поставим. Соль, сухарики. Прикормка будет. На тропинке, на той, которую я видел. На соль-то точно должны клюнуть. Соль-то они любят. Надеюсь. В этот раз лучше получится снять прошлый раз видите там ночью была мимо проходила маленько постоял там что-то далековато было не из этого не видно сейчас поставим ловушечку прикормку положим и будем жарить купаты Обед, пообедать уже надо ездить захотел. необычно маленько способом Пожарим Сейчас все увидите сами Здесь вот такая вот Хорошо натоптанная тропинка у них Вот здесь прикормку положу. Я вот тут на ближайшее дерево, чтобы видно было их повешенную ловушечку. Посолим, поперчим. Будет вкусненько. вот и вся демонтирована так будет лучше мне кажется меньше внимания привлекать Зря я начал тут обустраивать сразу вон следы появились то все Козлы сейчас тоже утащу куда-нибудь дальше из этого пенька сейчас у нас будет мангал Будем жарить шашлык из купатов На финской свече В финской свече, точнее Обжарка со всех сторон будет Переворачивать не надо будет Землянке землянки вообще жарко, уже было бы сейчас, если не дымно. Так заходишь, даже с открытой дверью уже тепло. А если бы была закрыта, можно было париться уже, наверное. И печка это хорошая, но с дымоходами надо только проблемы решить. Красота будет. Париться, наверное, можно вместо бани будет. Ну вот, чего и требовалось <смех> ожидать, пока я там на улице был. Хорошо, что был на улице. Труба взорвалась. Понятно, все ладно. Будем трубу покупать. Что делать? Делать дымоход другой. Надеюсь, там. Не сильно замерзло, там листьев вроде много было Сделаем следующую следующей серии Дымоходик Шашлычок вот так сделал Жарится там Сейчас запеним, пока жарится обед. Короче, это финская свеча, полная херня. Ни боком, ни передом, все разваливаться. Посмотрел тоже этого адвоката Егорова. Оказывается, и сосиски пожарить так херово. Херня полнейшая. Я уже думал, хоть в этом он не обманул. Он, видимо, за кадром что-то делал. Все разваливаться Боком, если как у него тухнется. Короче, сегодня, походу, день какой-то через задницу. Вот так вот как-то еще можно маленько жарить, и то постоянно тушить надо. Насмотрелся тоже блин, всяких адвокатов. Лучше обычно кирпичи поставил да пожарил бы да нормально. Да, печка сегодня, с печкой не получилось, с сосисками тоже, денек не задался. Ну ладно, вроде дожаримся как-нибудь потихоньку, Если не развалится до конца. Повырезать тоже не получится. Фигали там холодно. Так что покушаем сейчас. Насобираться. Идти за трубой. Вот так вот. Это а что? Показываю все как есть. Ничего за кадром не оставляю. Не обманываю. Вид. Смотрите, как оно есть. Вот так вот такие бывают деньги Сейчас, наверное, со сосновым дымом провоняют, горькие будут от сосны-то. Не коптят но на сосне Дым, дыма много. Ну, попробуем потом. Многие блогеры так делают. Что-то не получается, вырезают просто за кадром. Ну, Например, вот эти же сосисочки. Взяли, пожарили на сковородке или где-то <laughs> в другом месте. На другом мангале. А потом снимают. Как это... Типа пожарили на этой как хотели. Вот, все разваливается. Ну а в принципе-то вроде уже заготовились. Так что вот так вот Все в прямом эфире, как говорится. Все, снимаем. Думаю, дожарились вроде так виду <laughs> внутри не знаю Опа. он выглядит аппетитно и пахнет нормально вроде. Выглядит прожарен вроде. не горчат я думаю горчить будет не сильно видимо пропитали не успели пропитаться дыму Всем приятного аппетита, хоть что-то сегодня получилось, более-менее. хотел вырезать кое-что но ладно потом все расскажу есть планы какие у сильно не знаю так уже замерз тут полдня снимать ничего не буду смотрите в следующих сериях там будем делать трубу надеюсь все получится вырежем ну ладно сейчас скажу что хочу вырезать скульптурки попробовать там кенди и ну, там выставлять буду на авито на Юле. А с, с продажи с этих денег будем на благотворительность зверушкам у нас в городе есть дари добро такое такое сообщество И вот там животным требуется всегда помощь будем туда жертвовать денежки с что вырезать продаваться будет если кому-то нужно будет ну, понравится. скульптурка или что-нибудь будем делать Буду оставлять ссылки на ВКонтакте, можете обращаться. Отправлять буду с почтой, с деком. Вот, так, вот такие планы. Ладно. До скорых встреч. Всем пока-пока. Извините уж, что такая серия получилась. Ну, бывает. Как есть, так и снял. До скорых встреч!